Быть женщиной, действительно, на самом деле, это просто. Но эта простота, она закрыта в тайнах нашего ума. Женское сознание не настроено на женственность, настроено на карьеру, на успех, на счастливую семью, в которой она понимает условно, что должен быть муж, желательно богатый, ну или по крайней мере успешный, должны быть здоровые дети, там хороший дом, там прочее, но она себя там не видит как главное звено. Она видит себя как часть этого процесса, но не видит как главное звено. Она главная. Именно женщина становится в центре событий. Но у нас это воспринимается чаще всего не совсем так, как нужно. В центре событий это быть во главе компании, во главе семьи, во главе страны. Нет, не в этом ее роль, а именно в том состоянии, которое она несет себе, в той истине, которую она несет себе. Чем более женщина-женщина, тем более счастлива семья. Тем более, начнем мы с ее она тем более она здорова. Потому что, например, когда у женщины проблемы с гинекологией, проблемы по здоровью, это довольно часто явление современных женщин. Это говорит о том, что в ней много мужских энергий, мало женственности. Потому что мужские энергии в ней преобладают и начинают переделывать женское тело на мужское. Поэтому в первую очередь страдают женские функции. Если женщина хочет действительно быть долго здоровой, иметь классное свое состояние, и детородные функции у нее полноценно развиты, для этого обязательно надо быть максимально в женском состоянии. Тогда... И тогда идет гармония, тогда женщина все, у женщины все происходит гармонично. Многие женщины обращаются с этим вопросом, что вот не могут там найти своего суженого и так далее, и так далее, свою половинку. Хотя классные женщины, все там, ну и успешные, и устремленные и так далее. И так далее. Почему? А дело в том, что мужчины ощущают, кто перед ним. И если в женщине избыток мужских энергий, мало женских, мужчина ее обходит стороной. Или заходит, столкнулся с вот этим мужчиной внутри нее и быстро в сторону. И исчез. Многие женщины говорят, Появляются женщины, мужчины и сразу исчезают. Появляются исчезают. Это просто говорит о том, что мужчина интуитивно чувствует, что здесь опасность. Женщины сами взяли ответственность на себя. Женщины сами рвутся в карьеру, рвутся э, зарабатывать, быть главными, доминировать. То есть это их выбор. Вот первое, что нужно женщине понять, что Главное ее достоинство, главное ее достоинство, это все-таки быть свободной от таких вот слов «надо». То есть слово «надо» – это прям показатель. Если у женщины довольно много в жизни происходит через слово «надо», это явно она уже теряет свою женственность кардинально. Женщине не нужно брать на себя. Вот вы говорите, на нее там она должна, должна. Это она сама себе сказала, должна, должна. Понимаете? Когда в той семье, когда женщина не берет на себя вот это вот должна, должна, когда она не берет на себя слово надо, поверьте, там мужчина берет на себя все. В той семье, где женщина не берет на себя вот эти мужские деньги, она доверяет мужчине, она ждет от него и так далее. Тогда с любовью, с уважением, не назидая, не э, его не принижая, не унижая, не требуя, а просто своей любовью, поверьте, в этой семье постепенно выстраиваются гармоничные отношения. Я ни в коем случае на женщин не сварю. Наоборот, я их хочу освободить. Освободить от той нагрузки, которую они сами на себя взяли. А кто везет, на того и накладываю. Она берет на себя, ей еще докладывают. Везет же лошадка, ну и пусть на нее накладывает все больше и больше. Поэтому э, говорить на то, что на женщин звалило общество, это первый шаг все-таки сделала сама Женщина, Я ни в коем случае ни, ни в чем не обвиняю женщин. Даже вот в тех э, реальных событиях, где они допустили ошибки, я их не обвиняю. Я понимаю, почему это происходит. Ни в коем случае, никогда ни одну женщину я не обвинил. Не было такого. Но я предлагаю женщине вот здесь вот взять на себя роль начала новой жизни. Как и во всем. Женщина – начало новой жизни. Она дает жизнь человеку. Так вот, В данном случае, женщине предлагаю начать путь по созданию новой семьи и нового общества. Почему женщине? Потому что еще раз говорю. Женщина может. Женщина может, перестроив себя, и очень легко перестроив себя, в корне изменить ситуацию. Потому что мужчина по-настоящему становится мужчиной не рядом с отцом, а мужчина по-настоящему становится мужчиной рядом с женщиной. Женщина воспитывает мужчину. Без женщины мужчина не может стать по-настоящему мужчиной. Даже если у него классный отец, он может быть там... Мача может трудиться хорошо, прочее, но по-настоящему мужчиной он не станет. Настоящий мужчина становится только рядом с женщиной, только на взаимодействии с женскими энергиями. Поэтому я и предлагаю, и пишу, и говорю: все для женщин, милые женщины, вы можете изменить ситуацию в своей жизни в корне. Вы именно, не обращайте внимания на мужчину, не, свали, не валите на него, не определяйте ему требования. Вы займитесь собой. Займитесь собой. Вот мы говорим о волевом женском начале, который сейчас расстроен. Его убрать из нее нельзя. Потому что это ум, это навыки, это, это большой такой пласт. Мама там заложила волевое начало. Как его убрать? Хирургии никакой нет. Только гильотина. Снять голову и другую поставить. Но это уже не, не получится. Поэтому я предлагаю один путь. Женщине Нужно увеличить объем женских качеств. И все. И тогда мужские качества в ней займут достойное место. Они нужны, но не в большом объеме. А основное женские качества. И как только она вот приложит свои мощнейшие задатки, такой, такой талант на раскрытие женских качеств, хотя бы раз в пять увеличит количество женских качеств в себе. И все. Все поменяется вокруг. Мужчина Гарантированно встанет с дивана. Гарантированно. Рядом появится обязательно другой мужчина, который, может быть, другой, я имею в виду, по качеству. Может быть, это тот же мужчина, тот же муж, но он будет станет другим. Я вижу самый короткий путь. Через женщин Не через мужчину. Почему? Еще раз говорю. Потому что женщины интуитивны. Они очень легко и с желанием обучаются. Чтобы изменить качество семьи, чтобы, стать, чтобы семьи стали счастливыми, общество стало счастливым, нужно идти через женщину. И я обращаюсь к ней. Не обращайте внимания на мужчин. Вы станьте другой, и рядом будет другой мужчина. Или этот изменится, или придет другой. Мама выпустила в жизнь уже не мужчину. Она своей заботой, своим избыточным вот этим чувством материнским, она его сделала не мужчиной. Поэтому так много инфантильных э, мальчиков, поэтому так много из них срываются в наркотики, в алкоголизм и так далее, и так далее. Потому что они выходят из семьи не мужчинами. Вот. Поэтому вопрос другой женщины, которая называется мама. А здесь уже, он попадая в руки женщине, которая классная, все, и она хочет, чтобы он был во главе и так далее, но она Неграмотная в вопросах семейного строительства. Она не понимает, что перед ней незрелый мужчина, который у мамы спрашивает, там, как, э, что ему одеть или, и так далее, куда ему пойти. Ну, неужели ты не видишь, что он незрелый? Берешь Ты наберешь на себя ответственность. Ты приглашаешь его в свою жизнь, зная, что он незрелый. И с этого момента, когда ты пригласила в жизнь незрелого мужчину, извини, ответственность уже на тебя. На вот она дальше начинает действовать уже по другому плану. Начинает на себя брать ответственность. А здесь есть выход, даже в этом случае, когда мужчина незрелый, мудрая женщина начинает тонко, очень тонко потихонечку его поднимать, его на него как-то с уважением, с любовью поддерживать каждое его движение, каждый самостоятельный шаг. Она переформатирует все то, что заложила, то, что испортила мама. Она это переделывает в позитив. И в конце концов, мужчина рядом с ней становится зрелым. С, му зрелым. с мудрой женщиной мужчина может стать зрелым. Может. Но таких случаев мало.